Клево. Всем, друзья, сегодня мы в Брыньковке ловим тараночку. Оставайтесь с нами, я вам расскажу, как, на что, как лучше выбрать место ловли и на что ее лучше ловить. Приехал в брынковку в 9 утра. Народу немерено. Наверное, весь край здесь собрался. Нашел еле-еле куда встать. В принципе, в рынках Таран был в первый раз. Так что для меня это новый опыт. В принципе, место ловли типичный канал. Хотя это река Бейсук. Но это типичный канал. Все каналы, где бы вы ни были, в принципе, они одинаковые. У них есть русло, есть береговая зона. Рыба, допустим, весной карась всегда ловится, будет чаще всего ловиться будет возле камыша. Вся другая рыба, особенно зимой, будет ловиться на самой глубокой точке. Нашел самую глубокую точку. Нашел подъем. Отступил от подъема метр. Закормил прикормкой, рыба стала сразу. Таранки много, но не было. размером насадки калибровать. может что-то получится. Работаю удилищем. Даево тендер. Удилище-то 30 грамм. 37 длиной. Киверти поставил 0,75. Все поклевки идеально видно. Намотан шнур 0,1. Половлю, Поставим сейчас 1 опарыш. Поклевки сразу. Рыба стоит. Вот на рыбу много. Размером пытаюсь отсечь мелочи. Осадки. Ловил уже на кукурузу поймал, на червя поймал, на барыши поймал. Красный чуть-чуть лучше работает, белый чуть-чуть лучше. Три опарики и такая мелкая тараночка. Прикормку замешал зимним мотыль ванили. Сейчас такая красноватая прикормка с, запахом, с легким запахом ванили. Дистанция ловли примерно метров 15-16. Сейчас одел бутерброд, красный опарыш с кусочком черепа. На одного опарыша поклевки сразу налито. Сначала закормил тремя такими закормочными кормушками. Потом стал работать 20-граммовая веточка небольшая. Такая некрупненькая. Скушала кусок червяка. С опарышей. Настоящая азовская таран. Кукурузку раздавливаю. И цепляю за самый-самый краешек. Попробую ловить 14 крючком. Было очень много пустых поклевок. Использую монтаж. Петля карнера Кормушка 20 грамм. сет, клетка. Поводок 0.12. Крючок 12. Поводок длиной 60 сантиметров. Как, как я вижу монтаж петля гарнера, можно посмотреть в подсказках. Рыба стоит в толще, долбит на лету. Можно ловить на падение длинным поводком. По чуть-чуть в прикормку добавляю давленной кукурузы и опарка живого. Иногда-иногда попадало по чуть-чуть в кормушечку, чтобы на точке создать дополнительный ажиотаж. Хорошая маклёвка была, сидит сидит. Раздавливаю кукурузку специально, чтобы мягче была и рыба легче ее загладывала. Цепляю за самый-самый краешек под кожу, чтобы пучок был полностью открыт. Точно так же и с сазана кукурузываю. прикормку сделал слегка суховатую чтобы лучше пылило рамка все таки это плотва которая любит Здесь реагирует на пуление отлично 30 плюс 4, ветерок, руки под Что а зацепилось? Понятно. Вот пример, почему я не люблю удилища использовать. Короче. 3, метра, вот эта палочка 3,3,7 была бы она 3. мне бы уже было некомфортно работать, так как сижу далековато от воды. Если бы это была трешка или 2,7 очень было некомфортно принимать рыбу и работать более длинными поводками, если понадобится необходимость. Если бы я сидел четко вырез воды, мне было бы нормально. А тут уже будет неудобно. Упасть не дается. Работаем крупным два опарыша и кукуруза. Ее чуть пореже, но вот вторая рыбка поприятнее. На ощущение. Да. Вот так вот. Почти раз насадка, почти как на карпа. Значит, речная морская рыба. Привыкла креветок кушать. Пару Папа, Папа хочет кушать. Кайф наловить легким фидерком, удилище весит всего 147 грамм, катушка солка, трёхтысячная весит 157 грамм, поэтому ловить одно удовольствие. Рыбка поклевывает, мелковатая, но поклевывает. Чуть-чуть увеличить размер рыбки. Увидел два варианта. Один вариант это кукурузка, два парика. И рыбка начинает подходить чуть-чуть покрупнее, но ожидание между поклевками в районе минуты. Второй более веселый. Это темп. Насадка опарыш. Перезаброс. Максимум 30 секунд. 4 опарыша на крючок. И темп не более 30 секунд. И тогда начинала вот, рыбка подходить по кругу. Мелко. Чуть темп замедляешь, опять начинает ловить мелочи. Получается все как при ловле плотой. Темп. Рыбы больше, рыба крупнее. счет тринадцать. На счет, счет Где-то на одном форуме вычитал в на фидер ловить не очень получится. Лучше всего или донки, или удочки. Ну вот, оказывается, отлично все получается. М -м -м. Вот, вот идешь до меня. Мощная была. Да. Торвалась. У нее около беленьких. А какая только побежала? Лови, лови, я бегу. Уй! Угу. На счет 7. Ты куда мне ее в лицо? Это вы отсчитываете сколько это? На какой счет, да? Секунд семь секунд. Да, по глупому. Да. Офигеть. А чего секунд? Я не Офигеть. 8 секунд? И восемь За... секунд? Ой, у меня и... кр... этот нет. Это малая часть того, что видно людей. Даем длинный. Ну что, вот я отловился первый раз в Брыньковке Рыба мелкая, но ее очень много Кто-то говорил, что брынковка плохо подходит для фидера Как раз наоборот Идеальное место для обучения и тренировки ловли на фидеру Просто все по учебнику Берешь учебник Открываешь Приезжаешь в Брыньковку Рыбы валом найти место Точку ловли легко Кидать недалеко. Все идеально. Вот так вот подловил. Конечно мелковатое. Но... Рыба есть. Приезжайте, ловили ловите, кайфуйте. До новых встреч.